Это на наказание, же, на жопу. Врубай, ну, на. Врубай, все. на. <свят> <свят> всем привет. Сегодня мы снова сыграем. Блять, кому всем? Какой привет? Нахуй вообще с ними здороваться? Всем привет, ребят. Сегодня запишем очередной ролик. Блять, вот это меня заебало, я не могу. Какой ролик? Какой очередной? Да на... Ты не говори, я нахуй. Я не говорите. знаю, нахуя это плиту, блядь. Привет, ребят, сегодня запишем ролик на наказание, на 10 жоп. 4 пенальти, 4 лонгшота и 4 удара. Главное, с вот, У нас сегодня будет трое, у нас сегодня новенький, пополнение. пополнение. Я сам лично лазил в русскую печку, чтобы достать этого домовенка Кузюна. Это Причай, Кузя. Нахуй. Раньше из-за перхоти я не мог носить черный кожак, здоровался с бородками. Ты ему форму шил? Кто мне ничего не зашил, ты мне ничего не доказал? Доказал В печке нашел. В печке нашел, когда его зашл. Пошел! Джан-луид дыхе. Вот этого мальчика я тоже воспитывал с ранних лет. Когда зимой все ходили в варежках в теплых перчатках, он ходил у меня в братарских перчатках. Ч снимать-то, блядь? Твой позор, нахуй? Это нервы, нервы! Первое появление на канале, только из печки вылез, еще не, не, не, не понял, что происходит, из печки только достали, Три! Четыре! Четыре! не было не было ни одного пенальти впервые такой за всю историю нашего канала не было забито ни одного ребят, пенальти это похороны нахуй это я вам говорю тот кто проигрывает частенько это Чистенько. По похороны иди сюда кузя Че? иди комментарий дай Без комментариев, да? так и после такого комментария давай ребят тут вообще бля ну ч, чё, чё думаешь? Да бля, это изи будет Ну сколько блядь, 4 пенальти не забил, но я-то точно 4 Из 4-х, то 2 точно положу блядь, Давай Блядь, блядь, колечко хотел Я идёт по плану По-любому Ну да, я не знаю, что ты встал, но ну, раз встал уже — Порадуй фанатов-то, Порадуй фанатов девяткой. — Давай. — Готов? — Ну, это было близко. — Это было хорошо. — Это это, это ну, вообще ну, будет, смотреть на спакухи, блядь, уголки, даже рисковать не будет. Хотя, казалось бы, 4 пеналь человек не забил, почему бы не рисковать? — Ну а что? Как бы стоять. у вас все шансы. Еб... Стали, это пенсионерка ебать такая. Кузя. Пенсионерка из а вот одевались. такая вот, блядь, из оттуда Сабдепа спина. Вот а я про.. Ну-ка. Ага. Короче, у нас немного. Не по правилам пошло. Когда Дэн стоял, Кузи пробил. Следующий должен был я, Дэн бить. И так по очереди, чтобы каждый каждому пробил. Ага. Запомни, Но. вот это движение. Но. Зен та типа С этого начинается история. с обычным кет. Ой, неплохо. Качнул. Хорош, мой любимый. Бильярд справа ниже не могу. Да-да. Мыслей много, но надо одну выбрать и сделать, что я хочу. Правильно. Я уже ее выбрал эту мысль. Я ее делаю. Миссиян комплект. Пасху сломал. Ну это бильярд, бильярдист. <паспорщик> Посмотрим из еще... чего состоит он, из какого теста он. Айду домой ему. Специально. Я специально еле пнул, проведенный твой вратарский скилл. Это же просто носил. Ну чё-то какой-то мешок, на ворот. Мешок, мешок. Даже не с картошкой, давно. Я до этого говорил, что я палач. Я истинный палач. Дай! Хочет куда-то улететь, куда-то там, блять, все позабивать, нахуя, непонятно, не рискует, ничего не делает, просто, блять. Ой. У -у -у. Плох, плохо, Ну да, это интересно, в принципе. Куда было, у него вот, вот, вот. Mm, ну да. Ну... No. Хорош, восемь, хорошо. Пять? Пять? А, у него восемь. Мне-то похуй на него, он проиграет что-то один. А, ну да, то да, Я с ним не соревнуюсь, нахуй. В смысле, я на красоту играл. Тащи все за меня. Вы переживаете? Да, конечно, не хочется ножек с ними. Ух, блядь, это было опасно. Удар, вообще не Я его сейчас обгоню. Согласен. Я... Я его сейчас обгоню. Знаешь, когда-то Ливерпуль проигрывал в Барселоне 4-0. Поэтому шансы есть всегда. Ну, неплохо, неплохо. Хотя бы в створ. Тебя тащу, в угол. Хера, бля, бить, не Полное разочарование. но Это, еще не конец, начало. Давай, начало. Ну, это ну, это уже похороны. Моментальные. Ну, в принципе, да. Ты из ритуала? Да, ритуальные услуги, нахуй. Денис Почучаев. Не тут уже дырка, яма, блядь, детонский мест, Плохому кузнену, блядь, шестерка мешает на спине, ну, слышали такое? Ой, пиздец. Вот, блядь. Вот, блядь. Да, может, играть надо? Кузьма, блядь. Это последний. чиркаты, блядь. Это хорошо, блядь. Нашел, красавчик. Смотри. тренажер Поставил там. Стащит, я Лап, ну, Нихуя себе, блядь. Шесть. Шесть. Шесть. Бля, Ты как? Ты чё, дурак, блядь? Да, Денчик. Звони в ритуальный. Вот он, с лёта. Восемь. Догнал старого пирата, Джонни Джонсона. <сёк> Поколение ОГА ёпта. Хорош, Дэн. Страсы накаляются, дал. Пацанчику понравился. А теперь начинаем. <сёк> Дэн, тащи. Десять. Аплодисментов. Показал вообще, как я, надо спокоен, как гусь. Ну, гу... спокойный, как, как, как гусь? Давай. Я ну. я спокойно. Давай. Правильно, главное не нервничать. 80. Как бы, 80. Кузя, это впереди тебя. Я знаю, очень. Дурак дураком залетел. Я вообще не переживаю. Я Кузе все, все четыре из четырех положу. Вообще без проблем. Я не нервничаю вообще, я спокойно. Это мимо. Потому что он уже, видишь, он уже я не. Считаю, считай, что... Я уже знаю все. Ебать, это типа, вообще финальчик. Бля, он попал шестёрки. Финальчик, а тебе надо, чтобы он отлетал к тебе а ближе. Под а поздравом, Бля. Да, спас, бля. так он тебе и победит. Вот, типа вот так. Под поздравом, Бля, как и знал, ты, вот, начера это сделает. Ну старый, это ладно, это играет. Да. Пенсионер, это вообще можно как бы... Он быть. пытается наоборот, да, Да, он чисто, ему похуй, ему главное выиграть. Вот, всё, у него одно в голове, выиграть. Поиграть он а не хочет, тебя? он хочет выиграть Ну-ка Ага Мимо Так, один. Я не буду собирать, нахуй. сами пойдет собирать да, Они в пенальти бьют Я 4 4 сейчас дам, не надо Да Ты надо. вы, блять, пенальти бьете, вы, блять, это из изражение исковеркали вообще пиздец Да, конечно, вы, блять, бьете в пенальти, блять, в упор с накату Конечно, тут, блять, что тут возьмешь нахуй Блять, это... А я мне похуй, а я бью правильно. Вы, блядь, на друг друга смотрите, я смотрю на себя, они а вот, блядь. Это правильно. Но лучше делать так и бить в жопу, чем стоять раку и тебя расты. Я лучше буду, блядь, выполнять все как надо, нахуй, похуй что я проебу, бля. Я лучше жопу постою, зато честно, блядь. А еще никто не стоит, нахуй, понимаешь? Может, я еще не постою. Видите? Блять, мошка залетела ухо. Смотрите, вот это, смотрите, комедия, сколько я не забивал, отпускал, исполнял. И да. сейчас мне надо забить три из четырех. Ну, представьте, да, сейчас? Чтоб хотя бы пенальти, а лучше четыре из четырех. А ну. ну, это вот, блять. Ну, я спокоен, все равно я спокоен. Ну, ты как гусь. Он даже, блядь, по лавке не может, а то он спокоен. при это бред. Да ну ну. Он уже на коленях. А я еще не подошел. А также я его из такой позы. с печки доставал. Слабо заряженный. Очень неудобный. лапку. потому что я разбегаю его еще кое-что. Все. Нет. Нет. А кольцо... Он сейчас в кольцо попадает, в двушку, то не, то не часть, а в трешку, то выигрывает. Интрига. Я М -м. спокойно. Это, блядь, по Стивену Кингу, нахуй. Написано, мячик в деревне, нахуй. И сам смотри, откуда, блядь, бьет. Пидорас, Проиграл. Блядь, удары в каждом, представляете себе. Уф. Блядь, подскользнулся. Блять, че вы за игроки попасть не можете? Да хочешь его снимать, он, блядь, попасть не может. Давай лучше с тобой поговорим. Давай. давай, давай. Провел, они нет. Вырежу что-то твои удары. Вот это надо стать. Ладно, Дэн, мой братишка. Но он не любит, когда его сидят. Я не виноват. Ну прочесал, прочесал. О! Его уже просто мошки заели, блять. Слами Зато попадает. После... Да. Всем спасибо за просмотр. Вот, вот на канал. Пишите свои идеи в комментариях, на что сыграть. на, на любую херню готов сыграть. Всем спасибо за просмотр. Всем. Пока. Всем, всем, всем. Понимаете, всем. Yeah, I yeah.